Друзья, всем привет! Сегодня мы рассмотрим те самые правила, которые не дадут нам слиться на Форекс Правила риск-менеджмента Также мы посмотрим, как выполнять наш торговый счет Кто этого не знает и как пользоваться калькулятором А в следующих видео про Форекс я планирую уже торговать в режиме онлайн Я попробую это реализовать, я еще ни разу это не делал Попробую поторговать на Форексе в режиме онлайн Также мы поговорим про правильную установку тейк-профита и стоп-лосса и так далее Итак, давайте начнем с пополнения счета. Я думаю, у многих могут возникнуть трудности на этом этапе, и чтобы больше не было вопросов, быстренько разберемся. Смотрите, мы регистрируемся на брокере, на том брокере, на котором вы хотите. Допустим, я торгую на брокера Амаркетс, вы зарегистрировались, переходите там в личный кабинет и там открываете торговый счет. Естественно, скачиваете MetaTrader. здесь, допустим, брокер Амаркетс. Выбираем вкладочку трейдинг и нажимаем открыть торговый счет В принципе если вы только начинающий, вот можете оставить все как есть То есть валюта счета доллар, чтобы было легче считать Типа аккаунта стандартный Исполнение ордера оставляете как есть И кредитное плечо выбираете сами под себя Допустим у меня стоит 1 к 100 Все, вот это вот мои настройки И нажимаете открыть торговый счет Далее в вкладочке вот и вывод Нажимаете пополнить счет И там уже пополняете напрямую ваш торговый счет Подключаетесь к нему через терминал и все. Вы уже можете торговать. Естественно, на всех адекватных форекс-брокерах нужна верификация. Поэтому без верификации вы торговать не сможете. Нужно заранее пройти эту верификацию. Я ее уже прошел. И также минимальная сумма пополнения это 100 долларов. Я пополнился именно на 100 долларов. Итак, мы с вами пополнили счет. А теперь нам нужно сделать так, чтобы его не слить. На самом деле я... Чисто по моим ощущениям, чисто по моему мнению говорю, что на Форексе слиться невозможно, если соблюдать все правила. Опять же, это мое мнение, возможно оно потом вскоре изменится, но я вот поторговал на Форексе и я не представляю, как здесь можно слиться, если соблюдать все правила. Естественно, можно там войти нереальными объемами, цена сделает малюсенькое движение в нашу сторону и сразу минус депозит. И если сравнивать бинарные опционы и Форекс, то смотрите, в бинарных опционах зарабатывать легче всего. В том смысле, что там для заработка нужна одна минута и движение просто в один пункт в нашу сторону, и мы уже получаем 80% прибыли. Поэтому зарабатывать там – это, наверное, самое легкое. А вот выйти в плюс на бинарных опционах – это сложнее всего. На Форексе же зарабатывать сложно, но выйти в плюс гораздо-гораздо легче. И слиться в принципе невозможно, мое мнение, мое мнение. Итак, какие правила риск-менеджмента, давайте их рассмотрим. На Форексе мы фиксируем наш убыток и нашу прибыль с помощью take профитов и стоп-лоссов. Стоп-лосс фиксирует наш убыток, take profit фиксирует нашу прибыль. И чтобы не слиться, мы естественно используем стоп-лосс. Входим мы всем депозитом, и всем депозитам и стоп-лосс просто закрывает нашу позицию, чтобы больше а, у нас не было убытка, если цена пошла не в нашу сторону. К примеру, мы решили поставить стоп-лосс в данном месте и а, зашли на понижение. Цена пошла не в нашу сторону. И сделка закрылась по стоп-лоссу Если мы оставим позицию и цена пойдет а дальше на повышение То мы можем так потерять весь депозит А стоп-лосс просто закрывает нашу позицию И мы больше с этой валютной парой не контактируем И как раз правило риск-менеджмента держится на основе стоп-лосса и тейк-профита И для начала нам нужно выявить с вами процент от депозита Который мы хотим рискнуть при открытии каждой позиции а... Ну здесь все можно сделать по стандарту Есть определенные стандартные правила Это 2-5% от депозита то есть мы выставляем стоп-лосс так, чтобы а, убыток составлял не более 5% от нашего депозита. Опять же, к примеру, у вас депозит 100$, вы выставляете стоп-лосс вот здесь вот, и вам нужно сделать так, чтобы а, на этом стоп-лоссе было всего лишь минус 5$, долларов. то есть 5% от вашего депозита. И для этого нужно высчитать объем, которым мы хотим войти. Его можно высчитать по формуле. Формулу вы можете загуглить в интернете, как рассчитать объем позиции, высчитать все это вручную или воспользоваться торговым калькулятором. У каждого брокера, форекс брокера, есть свои торговые калькуляторы. К примеру, у нас брокера Amarkets, мы гуглим Amarkets а калькулятор, заходим в калькулятор трейдера и здесь все это дело можно посчитать с вашими условиями, естественно. Вот, к примеру, калькулятор объема позиции, то есть вы хотите рискнуть 5% от депозита Здесь все это выставляете. Стоп-лосс в пунктах, к примеру. Давайте зайдем в торговый терминал. Сколько здесь то стоп-лосса? Примерно 200 пунктов. Здесь мы ставим 200 пунктов. Ну и вот, в принципе, к примеру, торговый калькулятор выдал нам 003 лота. Заходим в торговую платформу. Открываем новый ордер. Здесь в объеме пишем 003. Выставляем стоп-лосс там, где вы хотели его поставить. На расстоянии 200 пунктов, то есть примерно 0. 92 Здесь пишем 0 92 И заходим на понижение Вот примерно так все это работает Если мы откроем данную позицию, то у нас здесь будет К примеру, минус 5 долларов То есть 5% от нашего депозита Хорошо, это у нас первый пунктик, который не даст нам слиться Теперь второй пунктик Это у нас соотношение так профита и стоп лосса То есть Расстояние, допустим до take профита должно превышать расстояние до стоп-лосса То есть вы должны спланировать стоп-лосс uh, и profit профит так Чтобы если цена пошла в нашу сторону То вы получили прибыль, которая в два раза К минимум превышает ваш убыток по данной позиции К примеру, что я имею в виду, Если вы поставили стоп-лосс в данном месте То вам нужно, чтобы ваш uh, take профит превышал расстояние Давайте немножко вот так вот сделаю но нужно сделать так, чтобы расстояние до вашего take профита превышало расстояние до стоп-лосса примерно в два раза, или больше. А здесь находится наша цена, вот наше расстояние до стоп-лосса, и take профит, к примеру, мы ставим примерно вот на этом месте. И получается таким образом, расстояние примерно превышающее в три раза. Вот у нас стоп-лос, вот у нас take profit. До стоп-лосса расстояние такое. А до тейк-профита расстояние в 3 раза превышающее расстояние до стоп-лосса Это опять же все высчитывается в пунктах И таким образом, с одной позиции вы можете получить убыток всего лишь 5% от вашего депозита Но получить прибыль в 15% к вашему депозиту Вот примерно так происходит выход в плюс Естественно, вам нужны такие ситуации, в которых присутствует данный потенциал С тейк-профитом и стоп-лоссом Естественно, 2 к 1, 3 к 1 это не предел Можно сделать хоть 156 к 1 если у вас получится это сделать То есть, по сути, к примеру, вы можете потерять всего лишь 5 долларов с одной позиции Но получить при этом 100 долларов Таким образом, убыток мы с вами постоянно ограничиваем Но прибыль мы можем не ограничивать И, ребятки, стоп-лосс, он не только фиксирует наш убыток Если цена уже ушла в нашем направлении Допустим, у нас был здесь первый стоп-лосс первый Цена ушла у нас, к примеру, куда-нибудь вот сюда Тейк-профит вы решили не ставить и вы можете перенести стоп-лосс вот сюда. То есть поставить его без убыток. Если цена дойдет до вашего стоп-лосса, вы ничего не потеряете. Или же цена пойдет у нас еще дальше. И вы можете перенести стоп-лосс еще ниже. И тогда стоп-лосс будет закрывать уже по прибыли. Таким образом можно постоянно переносить стоп-лосс, следуя за ценой. Ну и естественно, помимо данных правил, есть также и психологические правила, которые у каждого свои. Вы это подстраиваете сами под себя. Главное, чтобы вам было максимально комфортно торговать без каких-либо тильтов, без каких-либо негативных эмоций и так далее. Итак, давайте я напишу самое базовое, что вам нужно знать. Это у нас риски на каждую позицию не более 5% от депозита. И соотношение take профита к стоп-лоссу у нас равняется как минимум 2 к 1. Я думаю, это максимально простые правила, которые вы уяснили, чтобы здесь не слиться и чтобы здесь получать прибыль. Это, естественно, если у вас такой средненький небольшой депозит. Если у вас уже крупный депозит, то не более там, 1% от депозита, не более 2% от депозита. Но это само собой, сами уже решаете. главное, чтобы не более 5%. На крайний крайний случай можно использовать... 10%, но это уже более большие риски, естественно. Не знаю, видно ли вам было за мной или нет, но я напишу еще раз вот здесь вот. Итак, друзья, на этом данное видео подходит к концу. Я думаю, это максимально понятные правила. В следующем видео по Форексу я уже постараюсь реализовать торговлю онлайн. То есть буду сидеть и торговать в реальном времени, на какие-то краткосрочные позиции заходить. Посмотрим, как получится. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Напишите в комментариях какую-то вашу обратную связь. Задавайте ваши вопросы, ваши темы. Мы все это разберем в будущих видео. Благодарю всех вас за поддержку. Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита. Побеждайте, друзья. И всем пока.